Здесь мы тоже будем записывать эфир. Я уже говорила о том, что мне не очень нравится, что эфир не сохраняется, поэтому я приняла решение их записывать. О, отлично. А сегодня у нас прямой эфир с Марией Голосех это психолог моя коллега она сейчас присоединяется к нам вот я надеюсь мое приглашение прошло удачно да да да вот она появляется здравствуйте мария вот. это у нас первый совместный эфир и возможно не последний вот. мария возможно расскажет о себе кое-что. И мы э, начнем эфир как раз заодно, люди присоединятся. Надеюсь, нас сегодня не можем интересно провести это время. Угу. Немножко о себе, пару слов. Я, Я работаю в нашей интегрального программирования Ковалева Сергея Викторовича. Работаю с различными запросами. Угу. Есть основные на таблице, это лишний вес, это отношения детско-родительские, это концепция, когда отсутствует четкое понимание, кто я, для чего я, зачем, да? то есть это же низкая самооценка, неуверенность, неспособность идти, что-то воплощать в свою жизнь. В общем. Какие стандартные темы, которые действительно есть, наверное, у всех у нас? Большой вопрос. У каждого, наверное, свой набор интересных тем и любимых тем. И сегодня как раз наш эфир посвящен детско-родительским отношениям. А вот, и я думаю, интересно было бы послушать вообще тот момент, вот психологический термин, который мы используем – детско-родицкие отношения. А что это такое, насколько это понятно людям? То есть можно объяснить, что имеется в виду под детско-родицкими отношениями. Потому что вопросы задавались в двух направлениях. С одной стороны, мои родители, когда я уже взрослый, и другое, когда я родитель и мои дети маленькие. А вот. И в итоге мы попадаем в эти вот детско-арадские отношения, в принципе, всю жизнь. А вот. Э, как вы понимаете, что такое, по-вашему, детско-арадские отношения? То есть, на что обратить внимание? Угу. Ну, прежде всего, обратить внимание в любых отношениях, это на внутреннее состояние самого человека непосредственно. Угу. Да. То есть, не важно. -то, то есть, самого себя, правильно? Да. Да. То есть, либо ты являешься взрослым Вопросы дочери своих, допустим, уже представляют родителей, либо ты меняшь материк для своих детей. В первую очередь это, конечно же, самоощущение себя и взаимодействие со своими детьми, либо со своими... Это mm -hmm. да, вот, уже негативную реакцию родителей либо детей, то что здесь задать вопрос прежде всего к себе, да, почему это происходит, что такое... Происходит во мне в наших отношениях, почему я не могу выстраивать их, например, в каком-то конструктивном, спокойном, гармоничном росле. Вот, кстати, действительно, все люди, по крайней мере, которых я видела и встречала, очень хотят хороших отношений с родственниками, очень хотят конструктивных отношений с родителями, особенно родителей, мама, папа. вот, Но не у всех получается. А как думаете, по каким причинам, или, может быть, это индивидуально очень? Ну, конечно, причин очень много, они индивидуальны, но все у нас исходит, как говорится, все мы родом из детства. с идет из детства, и все эти детские непростые моменты, да, то есть это угу. может быть какая-то обида, очень глубокая детская, когда-то в каком-то в пятилетнем возрасте, мама вот уехала, мне Ой, желание. буквально вчера решила, была эта плохая. история, на консультации да. вот именно и тогда такой я сценарий, да-да. Я... что я плохая девочка, угу. этого не осознавая, не понимая этого, я могу э, вот этот вот случай, Проносить прям красным вам через всю жизнь. То есть это то, что не удается а, осознать и понять детскому мозгу, да, потому что все-таки мозг ребенка маленький, он развивается да. не имеет настолько широкого восприятия мира, и буквально как бы любая ситуация может для ребенка выйти Крахом, обидой, неприятием, еще что-то, мама обернулась, значит, она меня не любит, мама не купила, значит, она меня не любит, еще, еще детский мозг может вот выставить такие невероятные конструкции, и это все, опять же, мы тянем в взрослую жизнь, и это, и на это не дает нам потом спокойно общаться с нашими родителями, если мы говорим о родителях взрослых. То есть я правильно понимаю мы все знаем о том, что у детей очень развита фантазия, собственно, они это и сделали, нафантазировали себе то, что смог детский мозг, да, то есть, вот мы это встречаем и во взрослом состоянии, когда э, психике чего-то не хватает, она домысливает и довыдумывает, вот, и вы прекрасно сказали убеждения. то есть, я плохой, меня не любят, э, я никому не нужен, согласитесь, это частые фразы людей, которых мы можем видеть и Встречать. И они уже, вот эти фразы уже касаются не всегда родителей Вот, и как э, у меня вот личная история, я иногда ее рассказываю Когда мы жили в деревне, и моим детям было на тот момент э, два года и новорожденный сын был. И мы уехали через 4 года. То есть это время было как раз, мы уехали дочери, примерно 6 лет было перед школой. Вот. И э, дети очень прекрасно общались с соседями, они были очень активными. Вот. Но э, только потом уже, когда в подростковом возрасте они начали э, от своих ровесников приносить мат, я поняла, что в той деревне, где мы жили, люди разговаривали матом, но дети не приняли этого всего. То есть, вот, был вопрос по поводу, как быть мамой, да, вот, потому что есть мама, есть родственники, да, вот, вот. Вот что такое мама в отношении ребенка? Почему именно к маме очень много претензий? Почему мама нам вот как-то видится совсем по-другому? Правда, есть у меня фраза «мама образ собиратель", иногда это даже папа. То есть, как-то вот родственники нам даются иногда сложнее, чем все остальные. Вот, почему мама, почему у нас к маме столько претензий? Как вы считаете, Мария? ну может быть потому что не знаю я на самом деле это очень интересный вопрос никогда о нем не думала и не размышляла об этом почему мама Мама – это источник всего то есть как ни крути мать это что-то первостепенное первоначальное это то что дает в жизнь да как бы это то что заждает. мать это источник и вот этот источник как правило ну опять же мы не говорим о том что плохо или хорошо потому что наши родители тоже жили не в сладких условиях в России, да там да для, если для, для честно и... для я что-то никого не припомню кто бы жил в сладких условиях то есть если даже почитать простые истории э и любую историю известных людей ни у кого там нету трамплина гладкого я таких просто людей не знаю да, да, да, да. Ну, вот у каждого свои сложности Если мы говорим о уровне вины, потери э, выходят, да, когда человек находится вот на этом минимальном миграционном uh -huh. уровне, он как бы свойственно ему такое поведение обвинять. Uh -huh. То есть он сам чувствует вину, что там не устроены, не реализованы за то, что там нет там семьи, возможно, или не получается карьерная деятельность. И он как бы эту вину уходит ему куда-то еще в обни. Ну, если я такой не способна, значит, это виновата моя мама. А значит, Кстати, миновато, очень миновато. модная тема сейчас. <смех> очень модная тема обвинять родителей. И все бы ничего. Я знаю несколько родителей, которые мне начинают жаловаться. Говорят, слушайте, у меня дочь или сын пошли к психологу. После этого пришли и сказали, мама, все из-за тебя в моей жизни, больше я тебе не дам ни родителей, ой, то есть ни внуков, никого. И вообще ребенок не общается с мамой. То есть насколько это реально помогает человеку в жизни, вот такая изоляция, это реально хорошо или как? Здесь такая ситуация. Когда мы начинаем обвинять группа, это проще всего ответить на тебя. Ну это же мама, это да. И как бы все открыто все, значит, я себя за счет обвинения uh -huh. другого человека, я как себя за счет, как сама, тоже себя. И это не помогает не нести груз вот этой вот вины, груз вот этого вот обвинения. Но здесь это дело как бы не поможет, потому что здесь нужно разобраться вот с этой виной, когда ты сам чувствуешь с uh собой -huh. что-то, то есть здесь не да, мама сдала то, что смогла да. Мать дала, что uh -huh. самое главное. А ты сам, то есть у меня есть руки, ноги, здравая голова uh -huh. и, в принципе, достаточно для того, чтобы, ну, двинуться туда, куда не хочется, и поэтому обвинять родителей это не самая экологичная и не самая эффективная такая стратегия для собственной жизни, чаще всего. Uh -huh. Uh -huh. Более того, вот то, что вы говорите, я это называю взрослостью. То есть, мы сейчас говорили про детей, когда меня не любят, меня не ценят, да, и иногда это остается на всю жизнь. То есть, вот такой невыросший ребенок в 40 лет, в 50, там, в 20, не суть вопроса, возраст, да, вот, а как раз когда вы говорите, что можно э, обвинять родителей, а можно взять ответственность на себя и делать какие-то выводы, какие-то решения, принимать самостоятельно, то есть это про взрослость. И это прозрелость человека, правильно, когда незрелые функции, почему 18 лет совершеннолетия, да, то есть не все психические функции дозревают. И почему ответственность наступает уголовная с 14 лет? Потому что только в этот момент ребенок может нести частично ответственность за свои поступки. А в 18 полностью, когда вызревают все структуры. Собственно, на этом мы и стоим. И тогда вопрос кто я да, и на что право имею и кто это решает мама с папой это решают или это я решаю, если это я решаю, как я говорю, кто в доме хозяин, да, то есть, либо это мои решения, и тогда я за них несу и похвалу, и ответственность, да? либо это чужие решения, и тогда, а это ты мне сказала, а и тому подобные вещи, то есть, как я говорю, некоторые думают, что самостоятельность и взрослость им дадут, то есть им вот э, мама перестанет звонить каждый день по 10 раз, э, мама купит квартиру. Э, недавно разговор был с мужчиной, честно, не знаю его возраст, но на вид лет 40. И он говорит, «Ох, родители ужасно живут, я им говорил, давай разменяем квартиру, они не хотят, а я сам не могу, они должны разменять квартиру». «Да почему они должны тебе разменять квартиру? Ты можешь сам это сделать». Я говорю, они как хотят, так и живут. Они ругаются, значит, они плохо живут. То есть он еще расскажет своим родителям, как им жить. Мало того, они ему должны квартиру, финансы, все остальное. Очень много они ему должны. Так еще и он же их будет учить, как им жить, и как им общаться, и что им делать. То есть... Э... И вот... Ну, людей много, очень много в этом угу. понимании. И, конечно же, здесь личная ответственность, здесь только личная ответственность за собственную жизнь, поможет что-либо изменить uh -huh. в первую очередь и привнести в эту жизнь, если мы говорим о той жизни, которую человек хочет для себя. Конечно, что все хотят спокойствия, гармонии какой-то, радости. Да, согласна. Того что... Да, того, что вот этого фундамента, на чем остальные уже вещи, они как бы будут лишь наращивать вот это вот. Придавать объем, да, это ему всем? Норма. Угу. Да, да, да. Нормально, нормально, просто жизнь, потому что э, уже и сколько экспериментов было, и клиенты какие-то да, жизненные ситуации показывают о том, что, несмотря на то, что если у тебя есть финансовый достаток, если внешне ну, какие-то будут получать да, в твоей жизни, как бы, на да. и но если у человека нет внутреннего вот этого спокойствия, душевного навесия, если нету, есть семья, но нету там гармонии и душевного общения. То есть это как бы такая вот пустышка в которой всем возможно даже плохо. Поэтому в первую очередь это, конечно, вот обращать, обращать внимание на свои собственные ну, моменты и переживания. У нас тут вопрос какой-то? А, а вот... Я, к сожалению, просто, не, не, не, видимо, не совсем то открыла, я не... не... А, вот. Да. Так. Я могу зачитать. Так, интересно, а вот Марина спрашивает, да. а как понять, это точечная ситуация наших отношений или притянутая из моего детства Проблемы из-за нарочек уже моим детям? Как понять, это точечная или... Очень интересный вопрос. Uh -huh. То есть, если Марина может посмотреть свой пример а родители, uh -huh. семью, то она если уже видит, что, возможно, так, так дела себя и ее мать. или она может противовесствовать, такой контр, да, то есть, я не буду как мать, я буду совершенно по-другому. и человек, Ну и да, два пути, родительские и антиродительские. Да, да, да. Вот. И здесь, ну, вот именно, как бы не искать вот это, вот это за уши притянуто, или это вот я сама ответила. Здесь нужно брать конкретную точную ситуацию и уже разбирать да, да, свои чувства, что я делаю не так, uh -huh. как я себя чувствовала. Uh -huh. Вот, кстати, у нас мы плавно перешли к вопросу, который изначально задумывался, чем психолог может помочь в детско-летских отношениях. И пока Мария думает, я тоже хотела бы прокомментировать этот вопрос. Потому что вот моя практика показывает, что практически, дело в том, что картинка мира, как я вот и рассказывала личную историю, почему я ее рассказывала, она формируется до 7 лет примерно. И в это время, как я и говорила про детей, они видят только семью и только на основании того, что происходит, они формируют свои жизненные сценарии, то есть... Как бы это те сценарии, это те то поведение, которое помогло им выжить в свое время. Вот, и уже когда они выходят во взрослую жизнь, как правило, на этих сценариях у них строятся либо сложные, либо счастливые отношения. И иногда это, эти отношения можно корректировать, иногда их можно заканчивать, то есть... Как я иногда шучу, закон математики от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Каждый раз люди разводясь уверены, что они найдут человека лучше. Правда опыт показывает, часто люди говорят как раз другое, что каждый последующий хуже предыдущего. Вот. поэтому сказать вот это понять личный это опыт или это из детства. Как правило, это мой личный консультативный опыт. Как правило, это действительно из детства. Потому что очень редко бывают ситуации, когда мы не выходим в детство. Вот. Бывают моменты, которые локальные и касаются конкретных отношений. Вот. Но если мы разбираем, почему со мной так ведет себя мужчина, в данном случае от женщины вопрос, то, как правило, корни растут очень глубоко. И еще здесь есть один момент, психологи тоже обратили на него внимание, когда в семье есть сильное звено и слабое звено, назовем это примерно так. И очень часто... Сильным звеном, допустим, является мама, а слабым звеном является, допустим, папа. Причем папа может быть либо алкоголик, либо, в принципе, развод. И тогда ребенок, как еще слабее звено... Он вынужден поддерживать слабое звено, то и тогда сильная мама и два человека папа и ребенок, допустим. Так вот, эта вот привычка поддерживать алкоголиков, допустим, как я сказала, потом выливается в алкоголиков в жизни этой женщины. Я сейчас пример привела, очень христоматийный. Это не индивидуальный пример. Как конкретно у какого-то человека это индивидуальная работа? Итак, чем может психолог помочь в отношениях детско-родительских? Угу. Ну, если мы говорим о отношениях взрослых детей и взрослых родителей, да, то есть, Ну, ну здесь, здесь в основном взрослые люди собрались, поэтому я думаю, да, мы про это ну, говорим. Да, если обобщить этот вопрос, то можно его... Немножечко бы обобщить, почему? Потому что все равно все идет касаемо ко мне. Да? То есть неважно, с кем я устроила отношения. С мужем, с родителями, с детьми, с партнерами по бизнесу. То есть неважно, с коллегами, с соседями, с продавцом в магазине. Здесь в первую очередь стоит обратить внимание на себя, если девочки взрывают, кричут, игнорируют, например. Или ну, вот что-то что происходит между нами, если не то, что должно быть. Ну Видишь, да. Угу. Первый вопрос ко мне. Да, меня это устраивает а или не нет? Со да, у вас я, не я, очень хорошо слышно? слышно, но я думаю у всех будет возможность пересматривать видео, поэтому я думаю нужные моменты люди пересмотрят просто еще раз. Uh, давайте я чуть-чуть скажу пока. Да, да вот <смех> Мария у нас в процессе восстановления связи. Вот. Uh, наверное, вы уже заметили, что uh, психологи, несмотря на окру мнение окружающей СМИ и так далее, относятся к этим проблемам эмоционально, во-первых, и могут действительно помочь. Вот у нас, кстати, Мария появилась, возможно, вы проложите свою мысль, потому что очень мне понравилась идея, что, чтобы не происходило вокруг, вопрос всегда ко мне, меня это устраивает или нет. Например, меня бьют по голове пять раз, да я кайф ловлю от этого, да? Вот, ради бога, пускай тебя и дальше бьют. А вот если тебя бьют два раза по голове в день, и тебе это не нравится, вот тогда добро пожаловать пожаловать к нам, да? Вот. Конечно, психолог, психолог в этом плане помогает в первую очередь настроить вот эти отношения с самим собой. Угу. Заглянуть туда и, собственно, ну, показать человеку, не то что показать, а человек сам видит, что действительно я что-то не знаю, я что-то не умею. Как-то не так общаюсь со своим мужем, как, ну, вот как вроде бы как надо было. Да? Я как-то научилась не так, мне показали не ту модель поведения, и я ее взяла. Но это в моей, допустим, личной жизни ну, не получается создать этих гармоничных отношений. Психолог вот обратиться внутрь себя и найти препятствия. Да, мы называем ресурсы, которых ресурсов не хватает для того, чтобы угу. выстроить отношения, угу. препятствия, например, это могут быть обиды, претензии, это могут да. быть какие-то ограничивающие убеждения, это опять же может быть травматический опыт э, из детства, то есть там много всего может быть И именно вот вот расчищая вот эти вот завалы, мы помогаем человеку как прийти сначала в себя, грубо говоря, очнуться, да? да пер первая моя консультация, обычно возвращаем человеку право жить, право проявляться, право находиться в этом мире, вот такие вот вещи. А уже дальше что-то выправляется, убирается, действительно, то есть меняем а, какое-то не ресурсное состояние на ресурсное как раз-таки. Угу. И затем уже, когда вот это вот самоощущение происходит, то есть, а я кто в этой ситуации, действительно uh -huh. я любящая мать, когда я, допустим, ору каждый день на своего ребенка и бью его, действительно я любящая мать? Нет, оказывается, я какая-то микера, то есть, мама, ты тут вообще и нет, то есть мы этот орус, например, обратно привносим в жизнь человека. И человек понимает, что любящая мать себя ведет совершенно по-другому. И когда вот эти вот осознания, понимания приходят, непосредственно ну, мама начинает проявлять совершенно другие действия по отношению к своему ребенку. То есть происходит изменение вот это вот как бы... Вот эта вот структура внутренней человеческой психики, да, которая была сформирована 30, 40, 50 лет, она начинает потихонечку поворачиваться именно в ту сторону, в которую хочет клиент. То есть я хочу нормальных отношений со своим, допустим, взрослым ребенком. Потом. Или родителям, да? Да, я не могу их выстроить. И вот если запрос такой, то есть мы формируем именно... Мы не меняем подростка, мы его не можем поменять. Мы меняем внутренние ощущения и внутреннее э, понимание этой, этой ситуации именно вот самой Я только хотела сказать самое удивительное, что окружающие начинают себя по-другому вести. У меня одна клиентка пришла и подозрительно после консультации мне говорит шепотом заговорческим, скажите, а муж больше на меня никогда не будет кричать, то есть она привыкла, что он так кричит, что он так ей недоволен, что уже пора разводиться, и она уже хочет побыть в тишине, и уже все равно, есть у нее деньги для того, чтобы жить одной или нет, и тут одна консультация, и у нее все меняется, она понимает, что поведение мужа вообще меняется, то есть вот эта потребность, которая была у человека, она пропадает вот в таких вот неконструктивных отношениях, и она очень так, я ее потом видела через несколько лет у нее все в порядке до сих пор <laughs> то есть есть все хорошо вот, это ну, потом, такой простой пример по, про, да поясни почему немножко дополнительно да. вот, почему так происходит мы всегда реагируем на реакцию то есть мы какую-то реакцию выдаем на людей uh -huh. мы какую-то реакцию от них получаем если у нас а, в семье принята одна и та же реакция а поздно пришел козел Губы надули, посуду моем, шкафами пьем, например, да. И показываем, как мы недовольны, мужчины. да. Да, реакцию мужчины, естественно, на это дает другую. То есть у вас включается целый конгломерат вот этих вот а, так называемых частей, субчастей, которые фоном просто фонят от вас, что вы там опасно в этот момент. Когда женщина... Если при условии эффективной работы с психологом, убирает этот фон, она фонит другим, она Конечно. уже не, не злобой фонит, у нее какое-то приятие идет, доброта, она как-то более спокойно относится. И мужчина дает совершенно другую реакцию, потому Конечно. что от нее идет вот этот фон другой. И, И вот дети вот точно приятие, так же, приятие. ну то есть окружающие реагируют на вас по-другому. No. Потому, потому что мы даем совершенно другую реакцию, и нам человек отвечает на нашу uh -huh. реакцию, не то, которую мы давали. И поэтому происходит вот такого вот изменения и окружающих людей, детей, мужей, родителей, коллег, uh -huh. Uh -huh. Всех, с кем не получается по тем или иным причинам создавать отношения. У меня есть совершенно провокационный вопрос. А что в первую очередь имеет смысл налаживать и на что стоит обратить внимание в отношениях с родителями? Ой, ну родительская тема, она на самом деле одна из очень тяжелых, потому что вот это вот вечное родитель дети родитель дети вечные претензии. Взрослые родители хотят видеть от своих детей одно, дети не могут им дать совершенно показывать другое. Что, на что стоит обратить внимание? Во-первых, на претензии и обиды. Вот на это стоит uh -huh. обратить внимание. То есть, может быть, даже есть см смысл завести тетрадь, либо на листке и выписать все претензии, которые я имею, допустим, к матери, либо к отцу. То есть я имею, а они родители ко мне. Нет, uh -huh. то, то есть мы только, родители, родители. Нет, uh -huh. быть, то есть только про себя говорим. Про У себя. Uh -huh, хорошо. Родители, они могут иметь представления это уже когда допустим идет семейная какая-то uh -huh. терапия да когда именно работа происходит вот uh -huh. семейная консультация если на, uh -huh. да, если на консультацию приходит один человек конечно мы работаем только с ним с его убеждением uh -huh. с его пониманием вот то есть имеет смысл прописать все эти убеждения обиды и воспользоваться это, ну, простыми, возможно, психотехнологиями, может быть, это техника пис... э, письма прощения, да? uh -huh. может быть, это проработать эти обиды, э, проработать их именно, освободить в... свой внутренний мир вот, от этих претензий, которые uh -huh. как камни да, там, у нас запечатаны и не дают, собственно, вот, э, спокойного общения. Угу. Вот тут вопрос возник. Стоит ли эти обиды и претензии обсуждать с родителями? Хотя, мне кажется, Мария это обсудила во время фона, то есть, когда про реакцию. Но давайте попробуем ответить на вопрос стоит ли обсуждать ваши обиды и претензии с родителями? И, скорее всего, здесь еще будет уместно рассказать, если это обсуждать, то каким образом и на что мы можем надеяться? Потому что, а... на мой взгляд, родители тоже люди. Да, родители обсуждать в тот момент, когда вы находитесь в спокойном эмоциональном состоянии и угу. вы как бы не вступите в, в эту перепалку, да, вот в эти обвинения. Да, да, да. Туда это... одну закидывают... И получается не разговор, а какой-то опять взрыв э, вулкана. Стоит обратить внимание именно на себя, опять же, и обсуждать в том э, русле, когда вы можете спокойно сказать, «Мама, мне не нравится, когда ты лезешь в мою жизнь». И объяснить, почему. А Я если... хочу создавать собственный мир сама, мне это не нравится. То есть это как бы вот показать, не обвинять. Uh -huh. А вот здесь маленький момент, очень часто люди так делают, особенно, скажем так, ничего нового не сказали, да? А Вот, другой вопрос, что мама мне не нравится, как я делаю. Мама говорит, что, ну, я понимаю, что не нравится, да, я готова меняться, и все происходит, как и происходило. То есть, на самом деле, мама ничего не делает, по-русски сказать. А вот, то есть, претензии Тогда... растут. Uh -huh. Тогда здесь имеет смысл сказать второй раз, мама, мне не нравится, что ты лезешь в мою жизнь, если ты не поменяешь свое поведение, а я хочу от тебя вот это, вот это, вот это. Uh -huh. мне, не, мне не нравится, когда ты, например, приходишь без приглашения в любое время, мне не нравится, когда ты, а, там, не знаю, каждые 2-3 дня ездишь ко мне на ночевку, например, да, то есть вы говорите, что именно, что вы хотите, чтобы она поменяла, то есть вы не, не просто вот так вот гуляете, а именно конкретные моменты, вот. и если мама опять же продолжает, то есть вы говорите, мама, ты меня не слышишь, я с тобой, пусть тогда Снижают или убавляют, например, какое-то общение. Это тоже можно делать. Это можно как бы механически, грубо говоря, немножко отстранить тогда этого uh -huh. человека от себя, от своей семьи. То есть э, в этом никто не... Ну, об этом, возможно, не все упоминают, но это делать тоже можно и стоит. Если вам действительно э, приносит вот это посещение мамы в вашу жизнь, приносит вам какой-то ну, дискомфорт и дисгармонию. Угу. Я правильно понимаю, что если вы считаете, что изоляция была бы вам ресурсна, то это вполне возможный вариант А если это не помогает, вот потому что вы очень хорошо говорили, что мы даем разные реакции на разные действия То есть здесь еще вопрос, и у меня всегда он возникает в консультировании То есть это мама себя так ведет или это у меня потребность, которая меня раздражает, чтобы мне мама звонила 10 раз ночью на дню. То есть здесь вот снова вопрос. И еще вот сказать то же самое еще раз. Я часто говорю о том, что мы можем одно и то же, если нас первый раз не услышали, второй, третий, говорить хоть еще сто раз. Нас просто не слышат. Как я говорю, поменять порядок слов в предложении, поменять слова, то есть говорить на языке того человека, пускай это мама, пускай это муж, пускай это папа, окружающие, чтобы они услышали этот язык, чтобы они нас поняли. Потому что, вот вы только что говорили, моя реакция, я могу хопать шкафами сколько угодно, а мой муж может не догадываться, что это я не убираю, а я сейчас недовольная. Если мы разговариваем на разных языках с человеком. То же самое, наверное, и с родителями. Вот. Либо, вот, как правильно подсказывают, обсудить этот момент. Говорит, мам, мне не нравится, когда ты лезешь в мою жизнь, а давай с тобой поговорим, как это можно сделать по-другому, зачем ты это делаешь, ты же помнишь, сколько мне лет в паспорте, да, то есть вот, вот как я говорю, разговор из «я», про себя, мне уже столько-то, а ты делаешь вот так и так, мне это не нравится, правильно, то, что вы и говорили, а давай поговорим, а как это сделать по-другому, давай ты меня будешь любить каким-нибудь способом, чтобы всем было хорошо». То есть это же по идее забота и любовь, то есть как-то так мама ее проявляет, возможно. А вот у нее же нет задачи испортить нам жизнь, и нас очень сильно много доставать. То есть это же не является целью у человека. Вот. Так... Но мы на самом деле не можем знать, какая там цель, потому что все родители разные. И я бы не сказала, что всегда, как сказать, ну там цель, очевидно, да? могут родители закрывать штуки собственных потребностей, нереализованных за счет, за счет детей, Я согласна, за счет детей. но они же скажут, что это про заботу. Я это имею в виду. То да, есть, есть я мать, я обязана, да? да? Да, а как, если я не хочу отстраняться от матери, отца, от близких, тогда налаживать это, да. а, устранять все то, что вам мешает, Экологически сохранять это спокойствие и мешает выстраивать отношения с родными. Uh -huh. И, как говорится, ресурсироваться, менять себя и делать себя той, которая будет способна uh -huh. хорошо, актив нужно как-то взаимодействовать с теми людьми, с которыми вот на данный момент, например, ну, что-то не получается. Uh -huh. А как Вы относитесь к пониманию? Что такое понимание и вообще, что оно дает? Допустим, вот есть такая идея, что нужно понять человека. И если мы человека понимаем, то нам легко с ним общаться. И тогда у нас конструктивные отношения с человеком. Как в этом смысле? Просто вопрос. У меня подвисает интернет? А, Может, мы ждем. Услышали вопрос по поводу понимания? Меня слышно сейчас? Отлично. Да, отлично просто Был просто такой вопрос, что главное понять человека. И вот если его понять, то тогда наши отношения будут конструктивными, ресурсивными и тому подобные вещи. Вот. Насколько это так и насколько понимание очень важно? Ну, то есть, как понимание как ключ к налаживанию нормальных отношений. Я это сейчас имею в виду. Конечно, это является очень большим ресурсом понимания и принятия того, что человек, uh -huh. например, может быть не таким, каким вы хотите его видеть. Что человек, собственно, может проявлять поведение не такое, как вам нравится. Да? И это опять же мы uh -huh. говорим о том, что uh -huh. это все обсуждается, это все вот взрослые взаимоотношения. Uh -huh. Когда мы садимся перед другом и говорим, ты знаешь, я как-то вот комфортно себя чувствую, если ты мне там долго не звонишь. Я хочу, чтобы ты мне вот побольше звонил, если мы, допустим, говорим о женко-мужских. Если это о родителях, мы садимся и говорим, мне не нравится. Вот я хочу, чтобы это так было. Может, тебя устроит? И когда мы понимаем, что человек, возможно, ну, допустим, одинокий, да? Мама, например, одна uh -huh. осталась. Uh -huh. Никого нет близких, вот ей действительно, у нее потребность в общении со своими детьми, с внуками, и ей хочется, ей, ее сюда тянет, потому что здесь жизнь, здесь энергия, здесь молодость, активность, да, это можно понять. Но тогда вы должны как бы посмотреть через призму этого понимания и, возможно, помочь маме как-то организовать ее личную жизнь. То есть я правильно это... понимаю, понимать это одно... А что мы будем с этим пониманием делать, это уже чуть-чуть да. другое. И здесь прозвучало да. слово «принятие». Это совсем вот, если я, я-то могу понять, что человеку надо меня бить пять раз по голове, да? То насколько я принимаю этот момент к себе? То есть мне-то это, я понимаю, что ему это надо, а мне-то это зачем, да? Вот как-то это, вот эти вещи. Угу. Поэтому um... вот понимание, это очень такая уже, я считаю, что когда мы можем относиться к другим людям через, через понимание, а то, ну, что движет этим человеком, да, почему он вот такое поведение производит, это очень высокий уровень, на самом деле. Не каждый человек а вот способен. еще давайте разделим, э, я буду громкими <с фразами говорить, давайте разделим понимание и ясновидение. Что я имею в виду? Одно дело, я спросил, я понаблюдал и я понял, а другое дело... Как помните, я говорила про любовь и заботу, да, вы говорите, ой, да там всякие потребности бывают, неизвестно, что мама скрывает, да, а второе, это я истиновительным называю, то, что я придумал, да, мы сейчас приводим примеры, чтобы зрителям было что-то понятно, но в каждой конкретной ситуации, на мой взгляд, нужно разделять вот эти моменты, когда я себе выдумываю, что маме это надо, а понимание это совсем другое. Наверное, вот простой пример. Мне один мужчина рассказывал, когда мама сказала купи мне розу. Он говорит, я ей принес букет красных роз. И она была недовольна. Вот что не так? Я же есть только роз купил. Я говорю, мама что просила? Он говорит, одну розу. Я говорю, понимаете, ей нравится одна белая роза. Я говорю, если бы вы себе дарили или вам бы дарили, вам бы что понравилось? Он говорит, букет алых роз. Я говорю, ну вы его и подарили. Он говорит, ну да. Я говорю, так мама не это просила, ей это не надо, она любит другое. То есть здесь вот оно, ясновидение, как мне, так и другим. Вот то, что вы говорили, люди другие. Я это я, а другие люди это другие. И очень часто именно принятие и понимание этого... Мне все говорят, я говорю, люди другие, мне все говорят, да. И еще уходит много времени, чтобы рассказать про то, что это такое и с чем это едят. И особенно, когда это касается детей, мужей, мам, пап. То есть они, несмотря на то, что родственники, они все реально другие. Даже близнецы другие, не то что какие-то менее близкие родственники. Вот. Поэтому я думаю, здесь самое, это... Самое главное... Самое главное здесь, так скажем, ошибка или сложность общения, это просто мы не слышим друг друга, мы не умеем слышать, ну, и вот слушать. Да. Мы, мы как бы бывает, что, ну вот человек нас спросит пять раз, а мы мы мы ему уши эту информацию, а потом начинаются обиды и недопонимания, То есть вот эта вот взрослая способность говорить, выяснять, ну, угу. что нравится, что не нравится, как я хочу а как ты хочешь и а верить что -то тому есть, что говорят да, да вместе придумаем, что, что нас да. устроит. Вот, да, да, -то... вот и то, же, о чем -то... мы говорим, давай обсуждать, а как нужно, а как всем хорошо будет, это и есть компромисс, потому что, кстати, вот про компромиссы, очень часто людям кажется, что сегодня ты идешь на футбол, и мы тебя слушаемся, да, и сегодня я свои желания подавила, а ты на футбол сходил. Завтра мы идем в театр, мои желания первые, а твои подавленные. То есть компромисс, на мой взгляд, это когда хорошо двоим, а не когда кому-то одному. Вот, поэтому компромисс это не совсем то, что последнее время пытаются сделать. Вопрос. Да, вопрос а хороший. Как, сделать чтобы, как uh -huh. сделать, чтобы нас услышали? Нужно стать способной, той, которая может говорить и доносить. Почему нас не слышат? Потому что мы, возможно, кричим вместо того, чтобы просто четко сказать и разграничить. Нас не слышат, когда мы сами себя не слышим. Возможно, наш вот этот вот посыл для других, он может исходить а, как бы не из чистого сердца, да, а из какой-то злости, гнева, обиды. И то есть вот этот фон, он мешает, во-первых, самой себе ну, принять и вот это осознать понимание, а как я сама хочу. Угу. И опять донести это до своих близких людей. Совершенно согласна. Нас не слышат, когда, как я это называю, мы шутим. То есть мы что-то говорим, что-то просим, а в голосе слышится неуверенность и ощущение, что нам это не важно. Более того, мы сегодня уже много раз говорили, когда мы говорим не на языке другого человека, да? когда я сказала и непонятно, мне это вообще важно или нет, у человека другие ценности. Вот я приводила примеры с розами и со шкафами, да, когда я делаю что-то, а человек, для которого я якобы это делаю, в Мои картинки он должен обязательно понять, так как я ему транслирую, вот, и я ему словами не скажу, он должен сам догадаться, зачем я ему буду говорить, претензии какие-то высказывать, нет, я буду, видите, у меня голос даже поменялся, да, когда я это говорю, когда я, направление жестов идет наружу, да, вот, и тогда, когда я так делаю, Здесь вопрос, я хочу, чтобы меня услышали, или хочу выразить свою обиду, которую когда-то тогда я решила, что меня не любят, меня не ценят, меня не слушают. И это, наверное, не вчера произошло. Вот. Поэтому очень часто слышат людей, которые... Говорят тихо, и у них есть сила в голосе. Видите жест? Обычно это голос, который идет, как и говорила Мария, от сердца, а не раз, просто пустой разговор. Как мы с подругами много говорим, но мало что помним после этого. Так тоже можно. Я не поняла, почему мы должны меняться с поведениями, чтобы нас... Но вы можете не меняться, вы можете оставить все как есть. Но если мне плохо в отношениях с, моих, с моим ребенком, я беру на тебя ответственность что-то изменить, чтобы наши отношения наладились. Если мне плохо в отношениях с моим мужем, я беру на себя. Ну, ничего подобного. Нет, не достану. Да, на, Надо, да. Согласна. Если, на самом деле, ну, вы задаете действительно очень важные вопросы и ценные. То есть понимание того, это как, знаете, детская такая позиция. А что это я буду меняться? Вот вы сами давайте тут, ну, вокруг меня пишите. Это немножко, ну, так чуть-чуть детская, инфантильная позиция. Но если, если я беру ответственность на себя за свою жизнь, то это, в первую очередь, мне интересно. Создать вот, отношения с теми людьми, которые вокруг меня каждый день, чтобы они были комфортными, приятными, чтобы я там чувствовала расслабление, какую-то заботу, нежность, тепло и так далее. Вся жизнь. А давайте обсудим вообще такую вещь, как меняться. А вы уверены, что вы должны меняться для того, чтобы вас слышали? Может быть, вам нужно просто стать самой собой и как раз-таки поменять ту маску, которую вы показываете миру, а не себя? Потому что очень часто люди не знают, что они из себя представляют. И тогда им кажется, что у них этого нету, того нету, им надо поменяться, они меняются, ничего не получается, они снова меняются и снова ничего не получается. Вопрос, у нас цель меняться или цель конструктивные отношения и хорошая, вот как Мария постоянно говорит, спокойствие и гармония с миром, вот наша цель. А у нас нет цели меняться, менять людей, менять окружающий мир, то есть здесь вопрос еще... Вы правильно говорите, а зачем мне меняться? Вопрос. И куда это меняться? Может быть, вам нужно познакомиться с собой, а не меняться? Так иногда тоже бывает. Ну, мы уже говорили, вот опять вопрос, да, что, что если им-то вроде, что они не должны разве изменения тоже... Если допустим, меняетесь только вы, значит, вы что-то не так делаете. Более того, в чем ваши изменения? Прочитали какую-то книжку? И это не изменение. Когда, вот заметьте, мы с Марией говорим в два голоса, одно и то же. Когда ты на самом деле меняешься. Тогда меняется мир, поведение людей меняется. У меня личный опыт есть именно про то, когда вдруг после 20 с лишним лет совместной жизни поменялся муж, поменялось отношение мужа, детей ко мне и тому подобные вещи. И вопрос, насколько вы меняетесь, насколько вы честны с собой, вы действительно изменились? Вы действительно по-другому смотрите на мир? Вы действительно получили успокоение? Гармонию, то есть то, чего вы хотели, если вы что-то делаете, это еще не про изменение. И как долго вы меняетесь, хотя я знаю людей, которые очень упорны в этом вопросе, они много чего меняют, много что пробуют, но очень хотят развестись, потому что уже ни сил нет, ни меняться, ни, ни ругаться и тому подобные вещи. Вот. Должны быть изменения, поэтому я про это так и говорила. И если их нет, здесь вопрос, что вы делаете. Это вам как барометр. Сделали что-либо и посмотрели результат. Я вообще всегда за флажки на пути. То есть, когда вы что-либо делаете, смотрите, что получилось. Вопрос еще времени. Иногда это, на это уходит несколько лет, иногда это, как вот я рассказывала примеры, одна консультация со специалистом, иногда это чуть больше, иногда чуть меньше, но результаты обязательно должны быть. А результат, мне это нравится, у меня настроение поднялось, это чуть-чуть про другое, это не про изменение. Я немножко дополню да. э, ответ на этот вопрос, да, если мы рассматриваем систему и вообще любое отношение как э, э, с -с системные какие-то uh -huh, вещи, uh -huh, да, uh -huh. если мы возьмем метафору, допустим, вот, вот этих вот часовых механизмов, да, вот, грубо говоря, вы механизм э, часовой идете со своей какой-то скоростью, динамикой, то есть вот вы самостоятельно такой колесико. Около вас очень много других колесиков, и вы все находитесь а, как бы вот в этом танце. То есть у вас а, если даже вам у вас очень все плохо, у вас, вы все в этом танце находитесь. То есть вы взаимопроникновены а, взаимо, как бы, друг в друга. То есть нельзя сказать, что я хороший, а он плохой. То есть мы всегда все находимся вот в этой вот соединенности в системных этих моментах, так вот, если вы начинаете меняться, ваши колесики, грубо говоря, да, если мы говорим про метафор, начинают как-то по-другому крутиться, может быть, какой-то другой так, другая скорость, и тогда все другие колесики, они просто автоматически Вынуждены, начинают да. как-то по-другому, по-другому взаимодействовать, что-то по-другому по делать, да, совершенно да. верно, и все так и есть здесь, да, стоит смотреть. А что еще не так? А что еще не так? А что еще? То есть э, мир-то он наш, он же из наших глаз про про про проецируется. Когда мы закрываем глаза, мира нет. То есть вот мой мир это вот если в моем мире мои. Я так с вижу. Да с ребенком, с родителями еще с кем-то как-то э, плохо получается. Значит, это в моем мире что-то. Что-то что сломано, не работает, не получается, или еще что-то. Ладно. Вот. Полностью согласна. И. Наверное, в этом вопросе самый, на мой взгляд, главный совет, которых обычно мы не даем, это не опускайте руки. Как я говорю, вы уже начали путь и куда-то дошли, обратно это дольше. То есть, знаете, есть хорошая поговорка, мне она очень нравится в разных интерпретациях. Самое темное время суток перед рассветом. Возможно, вам еще чуть-чуть что-то осталось добить, и будет вам счастье, и будет у вас совсем другие отношения, семья и тому подобные вещи. То есть иногда такое тоже бывает. А я не... немного добавлю. То есть, если мы берем эту метафору как путь, то уже много что пройдено. На самом деле, ну там-то мы все знаем, как оно там. Да. Мы это уже. Да. Будем... Может быть интересная, насыщенная какая-то, совершенно другая жизнь? Деложим хоть немножечко каких-то усилий для того, чтобы создать ее именно? Той... Ну вот то, о чем я и говорила, то, о чем я и говорила. И э, есть еще один так, такой момент, когда э, мы все знаем, что есть такая некая зона комфорта, в которой нам удобно, да? И э, меня мотивировал только один момент, я думала, что я достигла какой-то зоны комфортной, и я там отсижусь до старости, ну комфортно же, а вот в итоге мне сказали простую вещь, оказывается зона комфорта тебя долго терпеть не будет, она просто выкинет тебя из этого комфорта. Но а, я знаю много людей, которые уверены, что нельзя находиться в зоне комфорта. Нужно постоянно быть в дискомфорте. Вот здесь, на мой взгляд, это ошибка. А, насладитесь своими достижениями, насладитесь тем, что вы добиваетесь. Если вы хотели свободное время, насладитесь свободным временем. Вы хотели в отпуск, ездите в этот отпуск. Хотели побыть с мужем, побудьте в счастье с этим своим мужем и тому какие-то подобные вещи. А вот вы всегда успеете еще достичь чего-нибудь, потому что цели у нас не заканчиваются. Это понятное дело. У нас всегда есть жизнь впереди, есть жизнь сзади, правильно. И как я говорю, настоящее счастье сзади. Мы оглядываемся и говорим, вау, сколько я сделала, сколько у меня всего интересного было, а с чего вы решили, что впереди это по-другому. И еще есть вот этот момент, а разве они не должны меняться? Очень часто женщине кажется, что она только, ну как сказать, она сама может всего добиться. У меня, наверное, хорошие новости. На работу за вас муж не ходит. Замужем вы или не замужем, вы сами всего добиваетесь Вы сами работник, вы сами дочь, вы сами жена и тому подобные вещи Независимо от того, есть у вас мужчина или нет, вы очень самостоятельный человек И очень часто женщины говорят, о я после развода столько всего добилась но ну, если вам для этого нужен развод, наверное, да но то же самое можно сделать и будучи женой, в замужестве. Вот, поэтому интересный вопрос, спасибо огромное. Это классно, когда я тут все делаю, я тут такая молодец, а тут эти сволочи вообще не понимают, что я меняюсь вообще, зараза, такие просто. Они мне уже должны. Вот, включите счетчик им, пускай вы им объясните, как они должны поменяться, а то что-то они как-то тормозят в этом плане. Вот. Я думаю, мы будем потихоньку заканчивать, если есть еще какие-то вопросы, у нас почти час идет эфир, кстати, эфир длится час, как я выяснила недавно в инстаграм, поэтому у нас есть еще буквально пять минут для того, чтобы мы подвели итоги и сказали что-то интересное для тех людей, которые нас смотрят и будут смотреть еще. Итог один, у меня всегда итог разговора к любому человеку. Я желаю всегда, чтобы каждый из вас, из нас, все мы просто были в согласии с собой. То есть вот это вот первоотередно, когда ты чувствуешь себя спокойно, комфортно, уверенно в любой ситуации. И уже на этом комфорте, спокойствии, уверенности вот раскрывается совершенно другая гармонии и комфорту. Uh -huh, uh -huh. Uh, тут хороший вопрос про следующий эфир. Uh, скорее всего, у uh... Когда он будет мы анонсируем этот вопрос и тему того эфира который будет но скорее всего это либо следующей неделе, либо через неделю возможно раз в месяц пока мы еще с марией не говорили на эту тему но мы это обсудим обязательно поэтому спасибо за вопрос и как говорит мария я присоединюсь главное в этой жизни на мой взгляд это свое ощущение и собственное счастье и когда счастлив ты ты так видишь и Тогда счастлив мир вокруг тебя Когда мы идем по улице и кто-то плачет, мы реагируем Когда мы идем по улице и кто-то смеется или улыбается, мы тоже реагируем И я желаю вам, чтобы вы на счастливых людей реагировали тоже счастливо, тоже улыбались Они а завидовали тому, что они счастливы, а вы нет Поэтому а, работайте с собой Изменяйтесь, если вам это нужно, либо наоборот, показывайте миру, как здорово, что вы есть в этом мире. Спасибо огромное, что вы были с нами. У всех, кто подключился позже, есть возможность пересмотреть эфир. А вот, э, спасибо огромное Марии за то, что она пришла в гости. Э, получился эфир достаточно насыщенным и интересным. Спасибо большое. Спасибо. Угу, ну, до свидания. Yeah, uh -huh. м mm. Я извиняюсь, самое время <смех> закончить эту запись. Были в прямом эфире и вы слышали все, что происходило.